Итак, добрый день всем. Извините, пожалуйста, за задержку. Не срабатывала никак ссылка модератора. По простой захожу, по модераторской не заходила. Все сейчас, проблема установлена, и начинаем нашу сегодняшнюю школу по продуктам. Итак, что такое компания Beepik, что такое лев 8 Сегодня мы с вами находимся на вершине, на вершине технологических прогрессов. Сегодня у нас с вами продукт, который помог нам избавиться от огромного количества баночек, скляночек и различных блистеров, то есть мы заменили 90 необходимых витаминно-минеральных комплексов которые применялись сначала каждой поддельности потом их заменили на 20-30 различных упаковок далее перешли к 10. сегодня у нас с вами есть возможность избавиться от всех и принимать всего лишь одну капсулу один раз в день для того чтобы быть здоровыми активными и поддерживать свое состояние здоровья Именно такую прекрасную возможность подарила нам компания БиЭпик. Мне хотелось начать с того, что экологические проблемы, стремительный ритм жизни, нерациональное питание, они оказывают пагубное воздействие на состояние нашего с вами здоровья, приводят к накоплению шлаков, к возникновению так называемого синдрома самоинтоксикации, который является благоприятной почвой для развития различных заболеваний. И использование лекарственных средств, фармпрепаратов не помогает нам в этом. Оно, наоборот, усугубляет зашлакованность нас, приводит в основном к ликвидации симптомов наших, тех или иных заболеваний, но не устраняет его причины. Жить долго и при этом оставаться наполненными энергией, силой мечтает каждый человек. Ну, я думаю, что каждый из вас мечтает об этом. Для большинства людей переход на здоровое питание кажется чем-то сложным или даже вообще нереальным. Поставьте, пожалуйста, плюсики, для кого это так кажется. Я думаю, что для многих из вас кажется тоже питание, э, те, или иные, да, да, да, те или иные диеты, это очень сложно. И вот компания Beepik подарила нам, Возможность решить эту проблему путем приема вот этой вот одной уникальной капсулы ИЛЕВ-8. Это продукт, не имеющий аналогов. Это новый уровень с применением новейших технологий. Разработан он... Командой самых высококлассных специалистов в области медицины, неврологии, диетологии – это революционная форма, которая дает нам необходимые 90 ежедневных добавок, как я вам уже сказала. Это 60 минералов, 16 витаминов, 12 основных аминокислот. И три основные жирные кислоты, омега-3, 6, 9, обеспечивает наше тело и клетки непрерывным питанием и позволяет работать ему на полную силу. И Лев-8 собрал в себя все то, что необходимо для поддержания здоровой и продуктивной деятельности организма. Это мощный эликсир энергии, жизненной силы и общего состояния здоровья. Или в 8 дает нам заряд энергии на весь день, снимает усталость, повышает внимание, ясность мышления, отличная производительность, отличное, ровное настроение и состояние нашего организма дает нам ощущение легкости, благополучия, укрепление иммунной системы, способность противостоять стрессу, тревоге, жить без головных болей, позволяет нам улучшить метаболизм и работу кишечника, оказывает эффект омоложения организма и кожи и продляет наше активное состояние на 15-20 лет. Это смесь суперадаптогенов которая базируется в одной капсуле, повторяюсь, на мощной адаптогенной формуле, состоящей из древних русских, китайских и тибетских рецептов, которая усиливает работу нашего как мозга, так и тела. Кроме этого, lf 8 положительно оказывает действие на иммунной системе. Я сегодня немножечко подробнее остановлюсь на этом. Дайте клетке комплекс витаминов, кислород, помогите ей вывести через лимфу продукты метаболизма, и она излечит любую болезнь и будет жить вечно. Так сказал доктор Чингис Хойков. И вот формула ИЛФ-8 состоит из трех основных компонентов. Вот здесь вы видите, первое это смесь адаптогенов, супер второе это смесь натуральных энерготоников или энергетиков и третье это смесь цельно пищевых нутриентов, это сочетание фруктовых и растительных компонентов. И вот сейчас мы остановимся на каждом из этих компонентов. В первую очередь мне хотелось бы поговорить об адаптогенах, что это такое, для чего они нам необходимы. И сегодня хочу более подробно остановиться на двух компонентах из адаптогенов, более ну, подробно разобрать их, это кардицепс и гонодерму. Итак что такое адаптогены в их составе значит радиола розовая или золотой корень гонодерма или гриб рейши его называют грибом бессмертии или вечной молодости чага это березовый гриб и высший гриб кардицепс который является нуклеозидным природным антибиотиком адаптогены сначала я скажу, что такое адаптогены и далее мы перейдем как я вам уже пообещала более глубокому изучению двух адаптогенов кардицепса и линжи адаптогены помогают организму адаптироваться к физическим нагрузкам к стрессу они помогают нашему организму очень легко справляться с неблагоприятными условиями с экологией холодом жарой нехваткой кислорода у нас сегодня в атмосфере глобальная нехватка кислорода при норме в 25 процентов у нас кислород в некоторых областях 15%, самое больше 19%. То есть мы видим, что колоссально идет снижение кислорода. И если мы не поможем клетке получить кислород в должном количестве, при 15% атмосферного содержания кислорода наступает гибель клеток. И вот адаптогены помогают нам усвоить этот самый кислород. Они наделяют клетку способности накапливать энергетический запас с целью последующего расходования на восстановление и защиту организма. Поэтому они необходимы всем, как больным, так и здоровым для профилактики. Состав нашей адаптогенной смеси – это кладезь всех необходимых макро- и микроэлементов. И вот здесь вы видите радиолу розовую или золотой корень, который улучшает работу сердца, повышает артериальное давление, способствует выделению желчи, останавливает кровотечение восстанавливает силы после переутомления. Это отличное тонизирующее, успокаивающее средство, которое активизирует функцию щитовидной железы, нормализует обменные процессы, улучшает энергетический обмен в мышцах и мозге. И перед вами Гонодерма. Гонодерма или грипп Рейши, который известен своей целительной мощью. Грипп издавна применяем при нарушении гормонального обмена, заболевании желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой, дыхательной системы, аллергических процессах гонодерма активный адаптоген который помогает восстановить внутренний баланс и нормализовать функционирование всех органов и систем организма способствует активному и здоровому долголетию продлению молодости красоты это разновидность красных грибов известных как рейши гриб духовной силы гонодерма известна как удивительный король трав она описывается как верхнее лекарство задумайтесь верхняя это означает самое драгоценное, подаренное небесами средство от всех болезней. В составе гонодермы плодовые тела и мицелии гонодермы они содержат углеводы, восстанавливающие сахара и полисахариды, аминокислоты, пептиды, белки. Тритерпены, включая стероиды, липиды, алкалоиды, гликозиды, летучие эфирные масла, витамины, микроэлементы, такие как магний, марганец, молибден, кальций, цин, калий, натрий, железо, медь, сера, германий, содержащие в высоких концентрациях. Наиболее важным биологически активными соединениями, выделенными из этого гриба, являются полисахариды и тритерпены. Что такое полисахариды? Это бета-глюканы, содержащие ланостан, гонодеран, э, ланофил. Они наиболее активные среди всех лекарственных растений, обладают способностью усиливать иммунитет, повышать выносливость организма в условиях гипоксии гипоксии нехватка кислорода да, связывать и выводить свободные радикалы улучшать микроциркуляцию нормализовывать метаболические процессы и проявляют противоонкологические действия что же такое тритерпены это Гонодеровые и гонодериковые кислоты способствуют укреплению иммунитета, улучшают работу печени, стимулируют обменные процессы, повышают насыщенность кислородом, снижают уровень липидов в крови. В том числе холестерин усиливает защиту от атеросклероза нормализует кровяное давление оказывает успокаивающее действие на нервную систему обладает противоаллергическими противовоспалительными свойствами и способствует детоксикации организма то есть выводу токсинов из организма что же такое аминокислоты в том числе незаменимые это лизин трианин валин триптофан тирозин и другие необходимые для поддержания нормальной жизнедеятельности нашего организма. Аминокислоты участвуют во всех процессах построения и обновления клеток. И протеины. Это содержат все незаменимые и наиболее распространенные заменимые аминокислоты и амиды. Они омолаживают клетки организма, осуществляют защитное воздействие, повышают устойчивость клеток к гипоксии действию различных повреждающих факторов, нормализует обмен веществ, тканей, метаболические процессы, обладает наиболее выраженным иммуномодулирующим и противоаллергенными свойствами. И витамины, витамины b 3 b 5 С, Д. И другие участвуют в окислительно восстановительных процессах, способствуют нормальному обмену веществ, замедляют процессы старения, повышают устойчивость организма к инфекциям, имеют выраженные антиоксидантные свойства. Также есть здесь в составе гонодерма микроэлементы, такие как магний, фосфор, марганец, молибден, кальций, цин, калий, натрий, железо, медь, сера. Это основа обменных процессов. Германия, содержащаяся в высоких концентрациях, которая улучшает функцию иммунной системы и сдерживает развитие типичных клеток, а также защищает нас от атеросклероза. В своей сумме активные вещества гриба гонодермы – оказывают иммуностимулирующее, противоопухолевое, противовирусное, антибиотическое, гиполипидемическое, гипогликемическое, гипатопротекторное, кардиопротекторное генопротекторное противовоспалительное противоаллергенное, антиоксидантное действие они способны регулировать работу сердечно-сосудистой дыхательной и нервных систем Область применения гонодермы, она применяется в профилактике онгособолеваний, возникновения опухолей и метастазов опухолей, применяется при радиотерапии, химиотерапии, помогает остановить процессы развития доброкачественных и злокачественных опухолей, восстановить защитные силы организма. Многочисленные исследования и факты применения гонодермы свидетельствуют о том, что ее длительное и постоянное употребление приносит облегчение при таких заболеваниях, поскольку гриб помогает предотвратить развитие опухолей, снижает вероятность метастазирования и придает силы организму на восстановительных этапах после облучения и химиотерапии. Применение гриба гонодерма при химии радиотерапии улучшает ее переносимость способствует быстрому восстановлению организма при возникновении побочных эффектов при выпадении волос тошноте, рвоте дисбактериозы потери аппетита бессонницы это все является снижением иммунитета да вы знаете что такие побочные эффекты возникают после химио радио лучевой терапии и вот здесь, конечно, гонодерма просто колоссально необходима. Также гонодерма работает сердечно-сосудистыми заболеваниями, оказывает уникальные действия при гипертонической болезни, снижает кровяное давление, стимулирует кровообращение, усиливает диурез, Ишемическая болезнь сердца – это сердечная недостаточность, повышенное тромбообразование, имеет сосудорасширяющее действие, обогащает кровь кислородом, понижает свертываемость крови и препятствует возникновению инфарктов, нормализует сердечную деятельность также бронхолегочные заболевания, это хронический бронхит, воспаление легких, успокаивает дыхание, уменьшает кашель, способствует отхождению мокроты, повышает выносливость организма и снимает слабость, желудочно-кишечные заболевания, гастриты, гепатиты, заболевания печени, поджелудочной железы, селезенки, нарушение различных обменных процессов, гиперхолестеринемия, повышение показаний сахара крови аллергические заболевания аллергический ринит, бронхиальная астма атопический дерматит гонодерма служит источником группы тритерпенов тритерпеноидов гонодермовые кислоты имеющих молекулярное строение схожие с стероидными гормонами поэтому не нужно никаких гормонов идет гормонозамещение Генодермовые кислоты оказывают антиаллергическое действие и улучшают усвоение кислорода в клетках. Также уникальное действия при невростении, неврозах, бессоннице, расслабляет мускулатуру, снимает судороги, рекомендуется при депрессии, к синдроме хронической усталости, при негативном влиянии стрессовых факторов, при выраженной усталости, астеническом синдроме, при склонности к раздражительности и повышенной восприимчивости при неврозах и психических расстройствах гонодерма оказывает почти мистическую способность укреплять силу духа повышать позитивный эмоциональный настрой Обеспечивает сбалансированное поступление в организм незаменимых аминокислот и пептидов в составе расширенного перечня витамины, минералы, ферменты, клетчатка, полисахариды, белки, микронутриенты, антиоксиданты, комплекс витаминов группы В, селен, метионин, германин. Mm. Uh, ну и я, как вам и обещала, более подробно рассказать о кардицепсе. Uh, это один из лучших адаптогенов. Эффект его лечебного воздействия на самые разные структуры ткани, органа человека обусловлен наличием таких биологически активных компонентов, как кардицепсовая кислота. Также полисахариды. И эти вещества улучшают работу почек, легких, способствуют лучшему функционированию печеночных клеток. Кроме того, кардицепс помогает устранить ночную потливость, Восстанавливает силы после тяжелых нагрузок, при хронической усталости и половой слабости. Кардицепс эффективно воздействует и на метаболические процессы, снижает уровень глюкозы в крови при гипергликемии, а также уровень холестерина при гиперлипидемии. Достойным вниманием с медицинской точки зрения является кардиотропное действие гриба при различных заболеваниях сердца, в том числе при аритмии. Кардицепс прекрасно усваивается, обладает способностью доставлять питание и энергию во все клетки нашего организма и способствует сбалансированию различных функциональных нарушений системы организма. Обладает оздоравливающим эффектом за счет восстановления системной саморегуляции организма и повышения энергетического баланса. Кардицеп содержит в своем составе аденозин, который входит в структуру аденозин – натрофные кислоты, АТФ, который участвует во всех процессах обмена веществ, является энерги... это, да, понятно. АТФ является энергетическим источником и имеет большое значение для мышечной деятельности организма. В Китае были проведены клинические исследования, в которых приняли участие мужчины и женщины в возрасте от 40 до 70 лет. Одной группе давали биологически активную добавку на основе кардицепса, а другой давали просто плацебо, таблетку-пустышку. Через 12 недель исследователи сравнили результаты этих групп и скорость некоторых биохимических процессов, выносливость и мышечную силу выявилось, что кардицеп способствует более эффективному насыщению организма кислородом, и за счет этого позволяет легче переносить длительные физические нагрузки. Те, кто принимал добавку, стали быстрее проходить километровую дистанцию, многие испытуемые несколько сбросили весе, у них было отмечено также небольшое снижение артериального давления замечательно что кардицепс не оказывает стимулирующее действие на центральную нервную систему и не вызывает бессонницу раздражительность повышение давления что особенно важно для людей пожилого возраста и лиц с расшатанными нервами понятно да что кардицепс не оказывает стимуляции поэтому при приеме кардицепса мы будем спокойно спать будем спокойными и более сбалансированными. Кроме того, признано, что кардицепс целесообразно применять при различных заболеваниях паренхематозных органов, при проблемах легких, печени и почек. Он оказывает мощные иммунотропные действия. И я вам обещала рассказать более подробно о иммунитете. Впервые слово иммунитет от латыни ⁇ это иммунитос что обозначает «свободный от чего-либо». Его употребил ученый Мечников в 1901 году для обозначения системы защиты организма от внешнего инфекционного агента, когда бактерии, вирусы, грибы, токсины или раковые клетки вторгаются в наш организм, наша иммунная система приводится в действие, разыскивает и уничтожает их. Иммунные агенты активизируются, чтобы нейтрализовать потенциально опасного врага. Да? там микробы или что Нечников открыл первую клетку иммунной системы, которую назвали фагоцит или макрофаг. Греческое слово фак означает поедание или пожирание. Фагоцитоз был известен учеными и раньше, но Нечников первым связал его с защитной функцией иммунной системы. Можно сказать, что именно с открытия фагоцитоза началась клеточная иммунология. Основные функции иммунной системы – это распознавание и удаление из организма всего чужеродного – микробов, вирусов, грибков, собственных клеток и тканей, если они изменяются и становятся чужеродными, то есть раковыми, да? мутантные, опухолевые, поврежденные, состарившиеся клетки, которые постоянно появляются на протяжении всей нашей жизни ослабление иммунитета у людей стало источником множества проблем и главным вопросом медицины комплексное влияние негативных факторов это различие химические различные химические агенты радиации курение пестициды они все это подавляют иммунитет приводит к ослаблению иммунной системы даже любой стресс любые даже происходящие лишь в сознании, непри... какие-то неприятные перемены, что-то мы подумали о чем-то, все это может приводить к стрессу. Как известно, иммунитет состоит из двух основных типов. Это специфический иммунный ответ, первый тип ответа клеточный, Т.хеллеры и т -лимфоциты цитотоксический, да, и второй тип ответа это гуморальный, представлен Б-клетками. Ну, цитоксически Я хотела вам несколько слов сказать, что такое цитокины. Это небольшие пептидные информационные молекулы, которые регулируют межклеточные, межсистемные взаимодействия. Они определяют выживаемость клеток, стимуляцию или подавление их роста, дифференцию, функциональную активность, апоптоз. Обеспечивают э, согласованность действия иммунной, эндокринной, нервной системы в нормальных условиях и в условиях патогенного воздействия. Вот это коротко, что я хотела сказать о иммунной системе. И кардицепс, конечно, безусловно, относится к группе естественных иммуномодуляторов. И сама природа наградила его способностью регулировать иммунный баланс между клеточным и гуморальным иммунитетом. Это высокоэффективные иммунорегулирующие средства который в зависимости от исходного состояния организма может как повысить сниженный иммунитет, так и снизить проявление избыточного иммунитета. Когда у нас избыточный иммунитет при аутоиммунных заболеваниях, да? вот именно поэтому я решила вам очень подробно рассказать, почему наш. ЭЛЕФ-8 помогает и при аутоиммунных заболеваниях. Почему не надо бояться и задавать тысячу раз мне вопросы? Надежда на в вот такое заболевание поможет или не поможет? Я знаю тоже столько же, сколько знаете вы, поможет или не поможет. ЭЛЕФ-8 я начала употреблять только месяц. Поэтому я вам рассказываю о компонентах, которые входят в наш ЭЛЕФ-8 и что они делают. И как они работают в синергизме усиливает действие друг друга от 3 до 15 раз. Вы понимаете, прекрасно работает гонодерма, прекрасно работает кардицепс. А если мы это спариваем и усиливаем, сюда еще добавляется радиола розовая, да еще чага, вот тогда мы и получаем сверхпрепарат. И наш ЭЛЕФ-8 относится именно к этому сверхпрепарату. Поэтому кардицепсу присущи иммуносупрессорные свойства. В 2008 году канадские ученые обнаружили, что благодаря кардицепсу макрофаги мышечной ткани, задумайтесь только, вырабатывают определенные воспалительные цитокины. То есть в основе антибактериальных свойств кардицепса лежит прежде всего активация макрофагальной активностью. Активности. Так что не зря этот целебный гриб более 2000 лет применяется в народной китайской медицине при инфекционных заболеваниях. Для поддержания иммунитета на должном уровне необходимо с профилактической целью принимать по одной капсуле БАТ или 8 всего лишь один раз в день. Потому что в его состав входит также группа полисахаридов, иммунотропные, иммуномодулирующие вещества, рабиногалактан и бета-глюканы. Следует особо отметить, что специальные клетки моноцита, макрофаги, лимфоциты, легко ранимы и в огромном количестве гибнут в борьбе за наше здоровье. Их потери тем больше, чем тяжелее воспалительный процесс и чем серьезнее инфекция. Понимаете, да, почему ослабляется наш иммунитет? Они сами погибают. Соответственно, возрастает необходимость синтеза иммуноглобулинов, но без полного белкового питания, адекватного снабжения организма витаминами и минералами говорить о поддержании полноценного иммунитета нельзя. Поэтому настоятельно рекомендуем всем. Значит, и здоровым людям тоже регулярно принимать Илев-8, в составе которого полный спектр витаминов и минералов. Я вам уже об этом сказала. 90 лайв, 90 незаменимых э, и аминокислот, и витаминов, и минерал, все то, что нужно нам в течение дня и лев 8 тормозит развитие клеток вызывающие онкологические заболевания способствует улучшению пищеварения снижает содержание сахара в крови и улучшает зрение вот такие вот уникальные свойства у нас у кардицепса у нас у кардицепса еще я вам не рассказала о чаге. Несколько слов буквально-таки. Это король целебных грибов. Содержит более 215 фитонутриентов, глюконутриентов, включая бетулиновую кислоту, полисахариды, бета глюкана тритерпены, меланин, калий, цинк, железо, полисахариды. Она эффективна при заболеваниях кишечника, печени, проводит профилактику онкологических заболеваний, нормализует работу центральной нервной системы, снимает обострение хронических заболеваний, они повышают иммунитет снимает боли в суставах улучшает обмен веществ снижает сахар крови стабилизирует артериальное давление налаживает ритм сердца устраняет проблемы в работе желудочно-кишечного тракта и показано при всех кожных заболеваний более 215 фитонутриентов и глюконутриентов содержат чага она также является мощнейшим онкопротектором и тоже еще более уже 300 лет как чагу используют для лечения онкологии онкология вот такие вот уникальный вот такой уникальный состав адаптогенов у нас находится в составе элев 8 и сейчас мы подходим к следующей Разделу это энерготоники. В состав энерготоников входит экстракт диорин зеленого кофе, гуарана, бакопа манье, парагвайский чай и эль-тианин. Состав дает мощный прилив энергии, улучшает силы организма, борется с усталостью, усиливает ясность мыслей, повышает уровень внимания, улучшает память, а также настроение. При этом вы почувствуете себя моложе, полными сил, энергией. И вот перед вами гуарана, это тонизирующее, успокаивающее средство, поддерживающее работу сердца, защищает от атеросклероза, помогает при дизентерии, мигрении, невралгии, применяется в спортивном питании, она снижает аппетит, ее применяют в борьбе с лишними килограммами, нормализует жировые обмены в организме, снимает синдром хронической усталости, повышает работоспособность, стимулирует функции нервной системы. На данном снимке мы видим мате, это э, отличный заряд чистой спокойной энергии, стимулирует ослабленную, подавленную нервную систему и наоборот успокаивает возбужденную нервную систему. Необходим для печени и в следующей своей школе я остановлюсь на работе печени и покажу вам э, все, Почему все функции в организме у нас зависят от печени. Прожение одной клетки печени приводит к разбалансированию всех систем желудочно-кишечного тракта. В первую очередь поджелудочной железы, которая вырабатывает все гормоны. Но на этом мы остановимся с вами на следующей школе, потому что это очень большая тема. И я попробую ее на следующей школе вам осветить. Вот. также моты регулирует э, уровень холестерина в крови снабжает всеми необходимыми минеральными веществами натрий магний железо э, витамины c высокой концентрации то есть э, в МАТе действительно находится кладезь практически все витамины и необходимые вещества для поддержания нормальной жизнедеятельности нашего организма находятся в матэ. И мне хотелось несколько слов сказать о эльтианине, это аминокислота, которая также входит в состав энерготоников. Она является расслабляющим веществом, понимаете? Она снимает стресс, улучшает внимание, необходимы для обмена веществ и заряда энергии. С продолжительностью жизни человеческий организм вырабатывает все меньше ферментов. И Лев-8 помогает решить нам эти проблемы. И здесь на данном слайде вы видите full food из реальных фруктов и овощей. Это и шпинат, и брокколи, и морковь, и стекла, и помидоры, и шитаки, и яблоко, и клюква, и гранаты, и апельсины и клубника, который содержит практически все витамины и минералы, вещества необходимые для поддержания нормальной жизнедеятельности. Это смолы, волокна, летучие масла, тонины, каротины, витамина А, С, Е, П, полный комплекс витамина В, необходимый для нашей с вами нервной системы. И на следующей школе я вам тоже более подробно расскажу о всех витаминах и минералах. Хотела сегодня сделать, но вижу, наверное, уже это будет тяжело воспринимать очень большую информацию. Лучше отвечу вам на вопросы, которые у вас появляются. Вот. Ну, Группа витаминов В необходима нам для всей нашей нервной системы. Там содержится также никотиновая кислота, пантотеновая кислота, биотин, магний, кальций, железы, натрий, калий, марганец, кремний, фосфаты, серо-соляная кислота, хлорофиллы, холины. Все это входит в состав, который обеспечивает правильный баланс нашего организма, и он создан из натуральных компонентов. Здесь нет ничего искусственного которые необходимы для нашего ежедневного рациона питания. И уникальность 8 состоит в том, что входящие в его состав компоненты действуют синергетически, дополняя и усиливая действие друг друга. Почему я остановилась сегодня на адаптогена? Потому что вот это вот действие, когда вам говорят: "Ой, у нас в компании есть чистый кардицепс, чистый линжим, можно пить вот это, можно пить вот это", понимаете, что-то конкретно, соединяясь кардицепса с гонодермой, с чагой, с радиолой розовой, даст вам гораздо больше эффект, чем вы будете пить по три раза в день там кардицепс, гонодерму и там еще что-то. Вот непосредственно как связались компоненты. Да? Чтобы они не подавляли действия друг друга, не были антагонистами, чтобы они усиливали вот это действие. Вот именно этого и добились ученые компании БЕПЕК, создавая такую уникальную капсулу ИЛЕФ-8. Биохимический комплекс ИЛЕФ-8 собрал в себя... Все лучше, чем знаменитые древние рецепты из России, Китая и Тибета, которые дают нам мощный иммунитет, справляется с любым стрессом, повышают усвоение кислорода, омолаживает организм, борется с глобальным ожирением. Правильно ведь? Мы будем терять вес восстанавливает гомеостаз, равновесие всех систем и органов, обладает слабительным, кровоостанавливающим, успокаивающим, снотворным эффектом, эффективен при инфекционных заболеваниях, при различных грибковых инфекциях, невралгии заболеваниях почек, печени, поджелудочной железы, желчного пузыря, при бронхитах, простудах, астматических компонентах, аллергических заболеваниях, кожных проблемах, задерживает рост раковых клеток, улучшает состояние больных при опухолях любой локализации, необходим при химии и радиотерапиях, насыщает наш организм всеми необходимыми макро-микроэлементами. Дают нам все 90 необходимых ежедневных добавок. В синергизме усиливают действие до 15 раз и не вызывает никакого привыкания и побочных эффектов. Увеличивает нашу активную продолжительность жизни на 15-20 лет. И хотелось несколько слов сказать о способе применения. Одна капсула в день, во время или после еды. Обязательно запивать стаканом воды. Никаких абсолютно противопоказаний по состоянию здоровья, кроме гипертоников. Гипертоникам надо аккуратно, потому что давление будет прыгать почему прыгает давление опять объясняю почему прыгает давление потому что идет улучшается эластичность сосудов и кровь становится более текучей она давит на стенки поднимает давление это естественный процесс пока не восстановится все это будут прыжки э, скачки давления поэтому гипертоники принимают сначала значит мы все натощак выпиваем стакан теплой воды запускаем работу всех систем всех органов через полчаса мы завтракаем и во время завтрака либо в течение 30 минут после завтрака принимаем нашу капсулу лев8 далее запивая ее опять таки стаканом теплой воды далее а через полчаса гипертоники выпивают свои гипотензивные препараты. Понимаете? Это в обязательном порядке. И если снова скакануло там через 2-3 часа давление, то примите еще половинку вашего гипотензивного препарата. Не пугайтесь, это идет работа. Но обязательно сдерживать давление необходимо. То есть нельзя пофигистки относиться к этому, что «Ой, это ерунда, сейчас оно у меня нормализуется». Нет. Вы помогите организму справиться. Ничего не отменяйте, что назначил вам доктор. Только доктор может отменить что-либо или назначить что-либо. Далее. Противопоказанием ливается беременной кормящей женщины – беременным, опять-таки не говорите так, о, не только можно, нужно, ты же понимаешь, нет, вы этим э, угнетаете плод. Каким образом? Нужно есть специальные разработанные витамины для беременных, определенные дозировки каждого элемента. И если чего-то окажется меньше, то это просто не хватит плоду а человек будет считать, что он все это пьет. Поэтому для беременных есть определенные витамино-минеральные комплексы, которыми назначают им гинекологи. вот Поэтому не надо придумывать ничего, все уже давно придумано в миллиардном, как говорится, в миллиардной России, да, многомиллиардной, там это самое, сколько у нас сейчас уже. Неужели не найдется вам тысячи человек которая не беременная не кормящая да, не имеет каких-то серьезных проблем давайте будем профилактировать не доводить свое состояние до гипертонии до инфарктов до инсультов до онкологии давайте лучше займемся не лечением а профилактированием увеличением нашей активной продолжительности жизни понимаете вот тогда будет все просто супер прекрасно а мы сегодня стараемся лечить как лечили в других компаниях так и лечим нет я вам рассказывала о наших адаптогенах не для того, чтобы вы сегодня побежали и начали лечить онкологию и так далее и тому подобное. Я вам говорила это для того, чтобы у вас не было этой онкологии, чтобы вы себя не доводили до этого. И вот эта капсула поможет вам защитить свой организм, продлить свое состояние здоровья в хорошем, активном состоянии, чтобы не быть растением, чтобы не мучить себя и не мучить своих близких, прося у Господа смерти. вот что важно на сегодняшний день давайте оставим уже лечение для врачей пусть врачи занимаются лечением а мы будем профилактировать только тогда мы будем успешными пока мы будем возиться в энергии тяжелой и больной мы будем все дальше и дальше глубже и глубже уходить не в развитие своего бизнеса и в защиту активного состояния, а именно в лечение. Вот наша сегодня с вами задача помочь здоровому контингенту, условно здоровому, понимаете, здорового э, у нас нет даже детей уже здоровых. Мы все рождаемся с какими-то проблемами. Так поможем нашему организму справиться с этими проблемами и не заболеть серьезными заболеваниями. Вот именно поэтому и лев не панацея – это препарат для нежелающих болеть и желающих сделать в своей жизни гораздо больше, гораздо больше. Результатов действительно очень много, результаты потрясающие. У нас есть ролик, я хотела вам его ссылку, я скину ссылку в чат, по-моему, я уже скидывала записанный ролик, где Потапов у нас э, именно поставил результаты людей. Можете использовать этот ролик, э, чтобы понимали, какие результаты получили людям. Первое, что мы получаем, это у всех есть энергия, у всех нормализуется сон. Я говорю, даже если мы вернули два вот этих вот необходимых качества, это сон и энергию, то только ради этого стоит пить нашей Лев-8. А у нас улучшается зрение. Вот посмотрите, за неделю добавилась энергия, улучшилось зрение. Ушли 5 килограмм, зрение улучшилось. У меня тоже ушло 5 килограмм улучшилось зрение идет чистка легких движений не болят колени забыла про поясницу уходят боли главные боли межпозвоночные боли у мужа были а, так секундочку пропали печеночные желтые пятна с рук. А, уж так дальше. У мужа были белки глаз красные, видимо лопались сосуды. На четвертый день глазки стали красивенькие. Да, да, эластичность сосудов, капилляра, э, снабжение улучшается. Будет просто потрясающие действия. Что еще здесь у нас написали? У меня тоже хорошие результаты за месяц приема продукта. Восстановилось давление, укрепились волосы, улучшился сон, ушли три килограмма. Ура! Вот, вот люди ликуют, понимаете? Можно аккуратно разрезать наполовину. Да, действительно, можно аккуратно разрезать наполовину мякошком хлеба за крыть вот эту капсулку и проглатывать по пол капсулы можно такое, но в крайнем случае делите на пополам на три части у кого гипертонии, да, кто боится пейте маленькими, пусть витамины, минералы расщепятся не усвоятся, но Кардицепс будет работать, гонодерма будет работать, Чага будет работать. Понимаете, у нас только витамины, минералы, они расщепляются в желудке, в кислой среде и не усваиваются. Именно им необходимо усвоиться в 12-перстной кишке, где у нас идет щелочная реакция. Вот. Поэтому лучше немного получить, да, чем не получить совсем. Поэтому нужно пробовать, надо действовать, наблюдать за собой детские дозы да я разговаривала с андреем когда он был здесь я ему смогла доказать то что нам необходимы капсулы с половиной дозировкой которая будет возможно как для детей так и для гипертоников я думаю что в ближайшее время появится у нас капсулы и еще и половинчатые дозировки вы можете тогда заказывать и половинчатую дозировку Кому необходимо могут выпивать по две такие капсулы, ну, кому нет необходимости, все нормально, тогда нормальные капсулы будете заказывать. Будет выбор. И будет, делается препарат конкретно для детей. И он, как я поняла, будет в виде конфеток. Это будет вообще потрясающе. Поэтому мы только в начале пути, мы очень-очень-очень э, взлетим, когда у нас все э, появится. Сегодня еще сертифицируются продукты, нет сертификатов, да? идет сертификация. Как только появятся сертификаты, понимаете, какое количество людей к нам потянется опять. Я всегда говорю, неверующие, проверяющие, ждущие, а не опаздывающие. Поэтому я, например, проверяла на своем векторе, нет никакой опасности, нет ни антагонистов, нет никакого подавления из компонентов. Работает прекрасно продукт. Да, естественно, при гипертонии дает скачок. Я это тоже увидела на векторе. А при сердечно-сосудистых в заболеваниях, если не добавить воды, тоже будет учащение сердцебиения, отравление собственными токсинами. Поэтому в течение дня вы должны выпивать 10 стаканов воды. Запомните, 10 стаканов воды, не считая 2 стакана, которые выпиваете с утра и запивая элев стаканом воды промежутках каждый час по стакану либо у тех у кого есть проблемы с почками и сердечно-сосудистой системой, выпивает по 100 грамм через каждых 30 минут таким образом вы защитите себя от интоксикации этот продукт нужно принимать пожизненно задают вопрос да конечно вы же пожизненно кушаете вы же не поели один месяц, а другой месяц голодаете. Если мы хотим быть здоровыми, если мы хотим, чтобы в, нашей, в нашем питании всегда присутствовали 90 лайф, нужно принимать пожизненно. Но в то же время, если вы отмените, у вас не будет эффекта отмены. Вы просто как старели, как зарабатывали проблемы, также снова начнете стареть и нарабатывать, зарабатывать дальше свои проблемы. Вот и все. Но вы ничего не получите от того, у вас не будет там какой-то ломки, какого-то эффекта отмены. Понимаете, у нас запускается все. Вы легко будете бросать курить, кто курит, да? Легко можете избавиться от алкоголизма, потому что алкоголь, таза, который присутствует у нас в крови, она не вырабатывается, если мы часто употребляем алкоголь. И организм просто ее перестает вырабатывать. Как только мы начинаем принимать или Ф8, то она у нас начинает вырабатываться. Просто потрясающий продукт запускает все абсолютно гор гормоны, выработку собственных гормонов. Вырабатывается серотонин, мелатонин, то есть мы становимся веселыми, здоровыми, у нас есть все. Зачем еще что-то придумывать? И всегда должны понимать, что одна капсула – это не лечение, это профилактика. И если мы грамотно будем подходить, не стараться лечить больных, а стараться профилактировать. И когда мы просим сертификаты, мы же не просим сертификаты на нашу пищу, а это тоже пища, это функциональное питание. Вы зайдите в интернет, найдите сертификаты на кардицепс, Найдите сертификаты на линжи, найдите сертификаты на чагу, на гуарану, на зеленые кофе, которые глубоко рекламировали в течение, наверное, целого года, что это мощнейшие там снижение веса. Понимаете, у нас все компоненты, которые входят в Лев-8, имеют сертификаты в различных компаниях. Мы просто научились соединить те или иные элементы и сделать огромное сжатие для того, чтобы столько компонентов вошло в одну капсулу. Это суперкондуктивная технология, которая позволяет не расходовать энергию на усвоение этой капсулы, а наоборот получать дополнительную энергию. Это просто супер. Я не знаю как можно еще не услышать о том что на сегодняшний день пришла действительно реальная замена всех этих баночек и скляночек и мы с вами на верном пути вот это то что мне сегодня хотелось рассказать и донести вам в нашей школе напишите получили вы какие-то новые сведения о нашем продукте или нет и что бы вы хотели услышать на следующей школе тоже можете написать ну, татьяна пишет у меня хорошие результаты за месяц приема восстановилось давление укрепились волосы улучшился сон ушли три килограмма ура посмотрите вот результаты по давлению какой курс применения лев 8 и его стоимость курс применения я вам сказала если вы хотите быть здоровыми и не болеть а стоимость его в зависимости от того, какой пакет вы берете. Самый выгодный пакет – это 90 долларов. Он дает нам 70 капсул за 90 долларов. Понимаете, у нас получается меньше 100 рублей в день на этот продукт. Если вы будете брать 10 капсул, это 25 долларов, плюс доставка 8 долларов – 33 доллара это уже получается 200 рублей за капсулу. А если вы берете за 90 долларов пакет, получается меньше 100 рублей за капсулу. Поэтому 200 рублей, либо 100 рублей, да, разница большая. Кто что хочет, с какого возраста, со школьного возраста я рекомендую употреблять лев 8 конечно было бы очень хорошо если бы вы эту капсулу разделили на пополам но даже если вы ее не поделите вреда не будет дети школьники особенно первый класс они находятся в стрессе их усадили за парты их заставляют сидеть не бегать как они привыкли не прыгать да это огромный стресс. И э, наш лев Ф8 помогает справиться с этим стрессом. Он усиливает когнитивные способности, память, творчество, развивает. Они легко запоминают материалы и учатся очень хорошо. Да, происходит просто суперкомфортная очистка. Через 20 минут после принятия капсулы начнется чистка вашего кишечника. Первая чистка, первый день, она даже зловонная у вас будет. Дальше все чище и чище. Работает кишечник действительно как часы. Ну, в общем, вроде все. Вроде все, что писали, мы все рассмотрели, все увидели. Я благодарна вам, что вы пришли, что пригласили людей. Действительно, сегодня достаточное количество народа у нас здесь. Поэтому... Приходите как можно больше, будем разбирать, будем э, глубоко разбирать наш продукт и отвечать на все вопросы. Так как каждому ответить в личке просто ну, невозможно в сутках 24 часа, да, а вас очень много. Давайте будем все-таки разбирать все это на школах, а на индивидуальных этих самых... Будем говорить о том, как лучше построить бизнес и так далее и тому подобное. Ну, если все, если все, я благодарю всех вас за то, что вы были сегодня здесь со мной.